Всем привет, это мой новый блог. Я, короче, сейчас иду на товарищеский матч по футболу. Может, если получится, засниму там пару кадров. Сегодня я решил чуть еще поснимать больше. Ну, бы много кто просил Не чисто, чтобы я дома. Но ну, я дома специально снимал, ну, типа, начало, все дела, чтобы было, чтобы вам потом показать еще. Поэтому смотрите на... Да. Я не знаю, что с этого получится. Надеюсь, все будет классно. Попробую. у нас так, на речке у нас речка идет по, по среди города это речка вислок это мост тут наверное мост отдать вот так идет э, по всей речке но тут нормально там но ну, даже есть дамба наверное не видно отсюда но, типа тут нормально так в городе у нас в город конечно красивый я постараюсь побывать везде, во всех достопримечательностях и красивых уголках этого города. А сейчас я опаздываю уже на игру, поэтому я решу, решил искурзиться и попозже вам еще что-то запишу. Сурово, конечно, но что поделать. Надо как-то пробираться. Тут еще воды столько. Шо я снимал а -а -а. Ноги-то у меня сейчас будут уже мокрые. А мне еще бегать, играть. Полно футбола, тут все ворота закрыты, играет уже кто-то. И, короче, не знаю, как зайти, я офигеваю. Ладно, что-то сейчас придумаем. Очень тут такая проблема. Двери на и замок. А поле, вот оно. Вот оно, это поле. Правда, еще никто не пришел, мы уже не в раздевалке собираются, но мне об этом не сообщили. Поэтому я, наверное, буду перелазить. Я, короче, Я на поле. О, тренер носит, уже уходит. Ну, не суть. Главное, что я на поле. Есть. Пойду теперь туда. Вот это поле. Это поля жесткие. Не то, что у нас в Украине. Там где травы даже нет. Это еще искусственно. Тут вот стадион здоровый есть. Ну, человек, не знаю. Может быть тысяч на 10 максимум. Ну, я еще там не был. Как-то схожу. Тоже может здесь не увидел. Посмотрим. Короче, закончился наш матч. Сыранил мы 2-2. Заснять, как мы играли, не получилось, конечно. Не знаю, что нам. Я профтыкал камеру. О, нормально так поиграли, правда тяжело. Давно не играл офигеваю чуть-чуть а так все нормально вообще Фу. да тут конечно типы нормально тренируются не то что у нас тут и поля и все и предоставляет все город короче классная тема если бы у нас так было у нас бы тоже нормально развивался и футбол и любой другой спорт Фух. ладно вот такой вот ночной жешет это -то -то дамба, я в тот раз там с той стороны на мост шел, Вот какая суть разница. это такая дамба типа, ну, наверное, дамба-мост, ничего такого жесткого нету. Опа, Типуля пробежал. Добрый вечер. Вот такие вот дела. Ой. Вот такие вот автобусы тут ездят. Кстати, автобусы, тут есть программка для автобусов. Блин, сейчас. Тут есть типа программа для автобусов Ты на телефон, типа Android или на iOS. Ну разница нет, короче, есть программка. Ты смотришь во сколько, типа автобус, какой автобус и так далее. Типа. Ну очень прикольная фигня. Наверное, тут вообще жесткий шум, потому что машин много. Я потом, короче, про это расскажу. Какое-то было, типа востока и, и типа какой автобус очень удобно и показывать сколько время типа это вообще такая тема если бы у нас такое было я не знаю мы бы уже сделали шаг вперед к Европе к развитию страны а то например как у нас ну у меня в городе ты приезжаешь и ты не знаешь какая сейчас машинка будет ехать и вообще будет ли она ехать и фиг знает через сколько она вообще будет она может приехать через час или через 10 минут, а ты будешь стоять, типа, такой, ну, окей. Типа, ну, типа, ты сам не знаешь, когда она приедет, и тебе по-любому придется ждать, потому что тебе надо уехать. Это да, такие дела. Хотел сказать, вот здесь прикольная фигня, типа, нажимаете, и она типа, быстрее делает, чтобы тебя, ну, типа, проход э, через пешеходный переход. Оно, типа, ускоряет эту фигню, а тут еще снизу такая секретная кнопочка она выключилась ладно а он потому что зеленый вот это я завтыкал. ладно не суть это такие переходы яркие тут тут короче все уже нормально чистая европа с нами новая рубрика закупщик кирилл э, чего ты не будешь ничего рассказывать так это твоя рубрика <wait? sık> так мне тоже не платят нет <gülüyor> <gam> У меня нету ничего. Я работаю чисто, без денежки. Вот. Там я помню, кто-то писал, как показать. Эм, ладно, не помню. Вы думаете, он их будет покупать? Кира, что ты там делаешь? Ну повернись, Кир. Она а ну, повернится Смотрите какой жулик Запомнит его лицо Байлин он ушел Вот жулик Короче это да-да, вот магазин Тут всякие сладости Ну вот такое Беспонтовая фигня Которая стоит фиг знает сколько а ну, вот Смотрите обычные конфеты Обычные конфеты. Ну, тупо ничего там интересного нету. Тупо на эту цену выстрелить. Типа немного, но все равно... Опа! Что, похавал? Да он покушал. Блин! Мы, короче, хотели купить торт по скидке. А его не оказалось. И у нас уже второй день разочарования. Блин, не можем нормально выходные провести. Чисто сладкого похавать. Так... Это... Это... Закупщик Кирилл чуть-чуть э, разочарован. Радости без горя Найти свой остров Среди бесконечного моря Нету любви без боли Сердце держит удары Но не падаю пропасть Залечиваю все раны А мы здоровая, злая молодежь И это наша битва Тело... Стыдь и полетел, и полетел и я праву, то, значит, что я прав, за дворовым наборщик. Мы уже нема куда набирать просто А не Разочарование. Сегодня без творога. Может и с творогом. В смысле, что я за тобой хожу? У нас... Только не весь забирай. Люди тоже хотят покушать. Тут но много молодых спортсменов там уже есть <laughs> вы посмотрите на него <laughs> я с ума зашел <clears throat> а вот это же вы видели, да, он подмывает и тягает и гавает. Это, это потому что не тут молоко с вами новая рубрика пацаны жируют у нас есть дыня дыня дыня и у нас есть вот это, что это у нас? У нас есть попкорн. Попкорн, нормально тоже тянул. Сейчас мы будем разделывать вот эту малышку. Малыху. И будем хавать. Что еще нам сказать? Я ничего не скажу. Потому что у нас уже почти готов попкорн. И почти готов отык. Did you ever fall in love with a young nigga like myself? And I've been thinking about you with Nobody else Lass I have a Короче, получилась такая вот беда. Сейчас на тарелочку выливать и все будет по красоте. И у нас вот такой вот попкорн. У нас типа нету этого микроволновки. Типа, Спортивно как можно. Короче, с бычком. Вот он. Сидит он довольный. Вот она, нашли такой яркого. Здорово, пацаны. Этот новый блог. Ты прикупил себе шляпу. Вот тут такое вообще, завоза нету. Будь дорогу. А, сегодня с вами я. Э, человека из лада. Как мне сказали, я похож на тролля. Так, мы направляемся на деловую экскурсию. И дрить, У меня сейчас, наверное, Полиция схватит. Что, что врешь? Сейчас реально Блин, бабушка какая-то идет. <свят> она сейчас перепугается. Это ну после операции просто пластической. Пластическая операция произошла успешно. Держава. Бабушка удивилась, конечно. <свят> что происходит тут на улице? Так, ладно, я снимаю эту бадаву. Ну, ты красивее, что не станешь. Блин, не токеря, помоги мне ее снять, она, она рвется. А что это такое вообще? Это для депиляции лента. Фу! А, не надо. Да. Не гони! Да. <laughs> ты с издеваешься. Такое нельзя говорить. Снимается. <плёк> <плёк> ты мне брови, походу, выщипал. ха ха Ой-ой-ой. А, это такая жесть. Ну, <плёк> такого никто не делает. А, твоя мама обрадуется. Это... Мам, привет! Сыну 20 лет. <плёк> мне 20 лет, мам. Бляха муха. Фу, те шнобель такой как. Шнобель. Руками пули. Погоди. У меня глаз что-то за этот. Я не могу это. Погоди, мне надо это все оторвать. Блин, на, убери это. Ты куда убери? Блин, найди мусор впереди? Я не буду так это. Вот, и... А, погоди. Все. А, она ну не выкинется. Не идет, малой своих дом Я к малой сегодня к своей иду туда. Или сегодня не выпускают. Она сегодня попросила зайти проведать чисто. Блин, Керри, что это такое? У меня еще ездит она на лице. но ну, на голове у тебя. У тебя только на груди ну. Ну, блин, по центру. Короче, мы ворвались на новый секонд. Тут вещи такие яркие. Сейчас, если я керем я вам по колюшам нашел. Я офигел все. Там такой куртец. Ну, покажи свою курточку. Яркую. Дострите на эту куртецку. На всю спину так тоник. Чтобы вы понимали, что тут... Что, -что это жестко. Так Сатриша стоит. Ты понимаешь, что это стоит? Это божество сидит самбо, они огромные. Но они что здоровые просто. Но... Они на не найдешь. Но они 300 злотых стоят в магазе. Не найдешь ни на Нет, ну, понятно это что. Я не найду что кому-то скинуть. Ты видел что там да. дальше там эти? Да я уже устал заходить. Так тут яркий, да такой. Да. Так там еще курточки есть. Я не знаю, но это костюм жесткий именно, но тоже лыжный. Тут, короче, все есть такие костюмы лыжные. Сейчас, тут телеги даже есть, это чисто костюм, чисто для зимней вычечки какой-то, чисто жесткий. Значит, не, ну это яркий много, может, на неделю, но Не то, этого не О, Еще один костюм, но этот уже яркий Это просто бомбовский И он стоит злотых 30 максимум Ну типа, тут все ярко Сантекс какой-то. До физичек карманов. Да ты что, бомба? Это мы нашли яркий на магазин. Ну нам подсказали, конечно. Но тупо его не замечали. Такой яркий магаз. Еще у себя куртка зимняя. Ой-ой-ой. не зимняя, а лыжная именно. Нам для лыж надо. У нас практика на лыжах. Просто ярко. Я не знаю, это какая-то сладкая булочка. А так ты что, тут бомбовские вещи? Адики, вон Nike, старый, я не знаю, 90-х, наверное. Олимпийка. Ладно, тут ничего яркого больше нету.